александр сергеевич пушкин сказка о попе и о работнике его балде жил-был поп толоконный лоб пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару На встречу ему балда идет сам не знаю куда что батька так рано поднялся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 До светла все у него пляшет, лошадь запряжет, полосу вспашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет до да самой облупит. Попадья обалдонина нахвалится, поповно обалделишь и печалится, попенок зовет его тетей, кашу заварит, нянчится с дитятей.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 «Балдушка, погоди ты морщить море! а брок сполна ты получишь вскоре! Погоди, вышлю к тебе внука!» Балда мыслит, этого провести не штука. Вынурнул подосланный бесенок, Замяукал колон как голодный котенок. «Здравствуй, балда, мужичок! Какой тебе надо беноброк?» Об оброке век мы не слыхали, не было чертям такой печали. Но так и быть, возьми, да с уговору, с общего нашего приговору. Чтобы впредь не было никому горя, кто скорее из нас обежит около моря, то ты бери себе полный оброк. Между тем там приготовят мешок». Засмеялся балда лукава. «Что ты это выдумал, право? Где тебе тягаться со мною?»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 А балда, приговаривал приговаривал сукоризной, Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.